Лично мне тяжело не было совсем. Мне было интересно, но чем, чем больше я узнавала, тем больше я понимала, что мне надо еще. После этого курса необходимо еще и развиваться и развиваться. В первую очередь развивать свои знания в области и дизайна, и нарабатывать ну, насмотренность, смотреть работы других дизайнеров, узнавать про материалы, это важно. это важно, причем это важно делать не единожды, а всю жизнь. Я получила то, что я хотела, и сейчас я знаю, куда мне надо двигаться, и что я хочу получить в итоге.